Они пытались от меня избавиться. У них это не вышло. Я не тащусь от титулов. Мне в удовольствие убийства. Послушайте, правила изменились. Никому не доверяйте. Слышите? Мы просто созданы друг для друга. Ну, по крайней мере, ты для меня. А теперь самое интересное. Забрать все с твоего трупа. Имея всю информацию, вас начнут называть Богом. Давайте заставим всех легенд истекать кровью. Какие-то ошибки можно исправить. За некоторые. Только отомстить. Я вам не пешка. Я тут для того, чтобы прервать игру. Перевод и дубляж. Зона гейм. Специально для Apex Legends Mobile SNG. Ссылки на группу и Discord указаны под видео.